Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о материнской плате B550 Taurus Elite V2. Итак, если вы смотрели мое видео о рынке B550 плат, то знаете, что я очень лестно отзывался о плате B550 Taurus Elite от Гигабайта. Поэтому выбирая плату для своего теста SSD накопителей на PCI Express 4.0, который буквально недавно был на канале, я решил посмотреть воочию на новую версию Elite с индексом v2 на коробке в чем же ее отличие от первой версии давайте разбираться на первый взгляд кажется, что платы ничем не отличаются, но да, поменяли пару разъемов и все. Но дьявол, друзья, как обычно, кроется в деталях. Чтобы понять, что же изменилось, давайте посмотрим на систему питания данной платы и сравним ее с предыдущей версией. Итак, для питания используется восьмиконтактный разъем под блок питания, что хорошо, ибо блоки питания с большим числом контактов, то есть 8 плюс 4 или 8 плюс 8, стоят на порядок дороже. Контроллер управления питанием оставили тот же, что и в первой ревизии, это восьмиканальный RAA229004 от Interseal Renesas, работающий в режиме 6 плюс 2, то есть 6 фаз на питание процессора плюс 2 на System on Chip, то бишь на все остальное. А вот претерпели изменения, вместо 50 амперных SIG651 поставили 55 амперные SIG641A в количестве также 14 6 Хотя во многих базах данных вы до сих пор найдете информацию, что стоят 651. -е. Скорее всего, переход связан с одной простой вещью. Гигабайт закупила эти мосфеты для плат на 520 м чипсете, и по мере убывания остатков 651 ставят 641. -е. Поэтому вполне может быть, что платы из разных партий могут иметь разные компоненты. Но MOSFET нас тут интересуют меньше всего. На это изменение не более чем косметическое. Что куда более интересно. Были убраны даблеры, ввиду того, что образовался дикий дефицит их на рынке. То есть если у Elite первой версии было 6 фаз удвоенных даблерами, то есть 12 фаз, пусть неполноценных, через которые контроллер управлял работой 12 мосфетов, приходящихся на CPU, плюс 2 фазы и 2 мосфета на System чип. Chip, то в Elite V2 мы имеем просто 6 фаз распараллельных для управления 12 мосфетами, плюс 2 фазы и 2 на сок. Кто хочет разобраться, что все это значит более детально, что такое цепи питания, почему фазы и цепи это не одно и то же, бегом смотреть часовое видео о материнских платах на моем канале, там большая часть видео как раз о системах питания. Я же в этом видео отвечу на самый главный волнующий вопрос, стало лучше или стало хуже? Да, по сути, свои друзья, честно сказать, поменяли они шило на мыло. Система с даблерами за счет раздвоения сигнала со сдвигом его по фазе имела де-факто 12 плюс 2 фазы питания. Да, пускай неполноценные и 14 цепей питания. Но при этом частота сигнала контроллера за счет даблера фрезалась два раза. И вдобавок за счет этого же самого даблера дополнительного элемента в цепочке отдачи команд имелся небольшой лаг в несколько наносекунд между отдачей контроллером команды и ее исполнением мосфетом. У Elite V2 система с распараллеливанием имеет реальных фаз всего 6 плюс 2, через них идет управление 14 мосфетами, то бишь 14 цепями питания. Но частота контроллера не режется и лага нет, ввиду именно прямого управления. Хуливар между фанатами одного и другого варианта организации питания идет на самом деле уже давно и каждый топит за своем. Лично я не фанат распараллеливания, я фанат или прямого управления, или даблеров. Но, к примеру, на топе от Asus, платье Asus Rocks 3 XB550E Gaming применяется аналогичная схема, только 7 плюс 1 фазой. И никто не назовет ее говном. Также и тут. 6 фаз для борьбы с пульсациями должно хватить и без даблеров. Контроллер стоит. Хороший, точных данных по нему, конечно же, пока что нет. На него не опубликованы еще даташиты, но я думаю, что частоты работы у него высокие. На это один из залогов, опять-таки, борьбы с пульсациями напряжения. Того, для чего и нужны все эти фазы. Единственное на чем может сказаться существенное изменение схемы питания у данных плат, это нагрев зоны ВРМ, ибо при прямом управлении и при распараллеливании, в отличие от схемы с даблерами, частота сигнала подаваемого с контроллера на мосфеты выше. А значит и греются мосфеты несколько больше. Но увидите вы эту разницу скорее всего только при условии что вы будете вручную задавать высокие частоты переключения для контроллера и конечно же на топовых камнях. В остальных случаях вы скорее всего разницы даже не почувствуете. Что же касается цепей питания, которые призваны обеспечить процессор нужным количеством энергии, то как вы видите меньше их не стало, а максимальная сила тока мосфетов даже выросла. А если что эту бюджетную плату будут брать не под 3950 или 5950x в разгоне, а максимум под 5900, 5800 или некоторые вообще под 5600x, то изменения скорее всего скажутся на конечном потребителе, то есть на нас с вами, ровным счетом никак. Ну ладно, друзья, мы что-то углубили в систему питания, давайте теперь рассмотрим, что еще интересного есть на данной плате. Во-первых, есть два М2 разъема на 110 мм, и один из них имеет радиатор. Именно этот разъем может работать в режиме PCI Express 4.0, то есть в него можно устанавливать новые SSD-накопители, поддерживающие данную технологию. Хотя, как мы и выяснили, толку от этих накопителей пока не так-то уж и много, не сильно они ушли в Реальных задачах ход PCI Express 3.0. Также имеется 4 SATA разъема для подключения жестких дисков и SATA SSD. Немного, но для домашнего ПК более чем достаточно. В версии V2 несколько изменили их расположение, но как по мне, разницы, собственно, никакой. Разъемов под видеокарту аж 4 штуки, но лишь верхний будет работать в режиме PCI-Express 4.0x16. Остальные разъемы работают на PCI-Express 3.0 и им не додали линии питания. То есть они работают в основном в режиме X2 X4, поэтому можно считать, что они являются бесполезным придатком. Никаких Crossfire SLI режимов для объединения двух и более видеокарт у элит как первой, так и второй версии нет. Но хотя нынче Crossfire SLI в принципе-то не нужны. Вдобавок на плате есть две колодки USB 2.0, одна версия 3.0, и в отличие от первой ревизии, в ревизии 2 добавили колодку USB 3 Gen 2 для подключения разъема USB Type-C на передней панели корпуса. На его базе сейчас создают смартфоны, то бишь их зарядное устройство, делают высокоскоростные флеш-накопители, так что наличие данной колодки это явный плюс плате. И по факту это одна из ее ключевых фишек, ибо среди бюджет, не так много плат имеющих данную колодку, во всяком случае на B550. В добавок у платы имеется 5 разъемов под вентиляторы и 4 разъема под подсветку, 2 адресных на 5 вольт и 2 обычных на 12 вольт. Звуковая плата стоит lc 120 экранирование, как я вижу, тоже сделано. Что касается разъемов задней панели, то тут все стандартно. 7 разъемов USB разных версий, HDMI, DisplayPort, плюс есть кнопочка q которая позволяет обновить BIOS платы без использования процессора. Также есть разъем под сеть со скоростью 2,5 гигабита и 6 аудиоразъемов, так что в принципе все достойно. Кстати, кнопка q актуальна сейчас как никогда, ибо многие платы могут иметь с завода первую и вторую версию биоса, а для работы с Ryzen 5000 нужна, скажем, десятая. Так что даже попадясь вам плата из старой партии, залежавшаяся в магазине, вам это ничем не грозит, вы все равно сможете обновиться буквально за считанные минуты. Вот, наверное, друзья, и все по компоновке, все, что нужно для счастья, тут в целом есть. Недавно даже появилась версия Elite с индексом AX, который добавили встроенный Wi-Fi-модуль и второй радиатор на M2-накопитель. Правда, за Wi-Fi-версию придется доплатить аж полторы тысячи рублей. Теперь давайте поговорим про практическую часть, а именно про разгон процессора и памяти. По памяти все стандартно. Результаты с моими модулями g Trident Z Neo ни на йоту не отличались от того, что я достиг на плате от и срока, которая тоже была недавно на тесте, это была s b B550M Steel Legend. 3800 МГц при использовании двух модулей и 3733 при заполнении всех четырех разъемов. Больших частот Ryzen в целом и не надо. Тайминги плюс-минус такие же, как на сроки, так что можно констатировать, что никаких проблем с памятью гигабайта нету. Все упирается в возможности ваших плашек оперативки. И да, как я уже отмечал в своих видео, в этот раз на 550-ках списки совместимой памяти у Gigabyte просто шикарные. Наконец-таки они смогли дотянуть их до уровня MSI и Asus. Моделей совместимой памяти много, и большинство из них вы легко найдете в любом ближайшем к вам магазине, что не может не радовать. По процессору все оказалось лучше, чем даже у S-Roc. Моему 3600 удалось зафиксировать частоты на уровне 4.25 при напряжении 1.36. Напомню, на s b B550M Steel Legend с учетом хреново работающей LLC приходилось поднимать напряжение до 1.4, дабы достичь подобного результата, чтобы частоты были стабильными. На Elite к счастью такой проблемы нет. При выставлении LLC в режиме Extreme, просадки напряжения в нагрузке можно сказать что несущественные я бы сказал что изменения в системе питания здесь навряд ли как-то сказались на практике разгона и даже с процессором 5800 или 5900 вы сможете достичь хороших результатов в разгоне по температурам все было тоже очень даже хорошо, при такой фиксации частот VRM-платы не нагревался свыше 60 градусов при тестировании с стресс-тестом LineX в течение где-то часа. Что же касается в целом BIOS-оплаты, то я скажу так: в целом то же самое, что мы видели до этого. Да, Гигабайт поработали над функционалом, он тут расширен настолько, насколько возможно, не то что раньше. Но вот некоторые настройки, например, настройка частоты FCLK, в в таких ебенях, простите мне мой французский, что порой хрен догадаешься, где и чего искать. Есть также и вот такие приколы. Как вы видите, LLC плата имеет 8 уровней, а на графике нам показаны лишь 6 из них. Как всегда, первопресские шутки разработчиков BIOS а от Gigabyte немного запоздали. Также отмечу, что первая и вторая версии биоса были вообще сырые, как лужи в Питере. Я советую сразу обновиться, скажем, на десятую версию или выше. Итак, какие же можно подвести итоги? Стоимость платы на текущий момент составляет всего 12,5 тысяч рублей. Это при том, что ценник на платы B550 размера стендерта ATX начинается от 10 тысяч. Так что элит это все-таки бюджетка, во всяком случае в своем семействе. Но при этом новый функционал, поддержка третьего и пятого поколения процессоров, PCI-Express 4.0 и прочие прелести в ней есть. Разъемы нужные тоже есть в достаточном количестве. Что касается питальника, то даже после этого нерфа с даблерами на фоне конкурентов он смотрится все равно лучше. Asus в виде туфа и срок в виде про 4 за те же деньги не могут предложить ничего лучше. Что же до MSI, скажем Gaming Plus, то там плюс-минус те же яйца, только в профиль, правда фас еще меньше. В своем видео о рынке плат на B550 я подробно описывал систему питания многих из плат и приводил таблицы для сравнения. Так что если вы хотите понять почему, то ссылка будет в описании. Плохого про элита, кроме не очень хорошо, хорошего биоса от гигабайта, я ничего сказать не могу. Вторую ревизию есть смысл брать, если вам нужна позарез колодка под USB Type-C для подключения разъемов в корпусе, поскольку дешевых плат на B550 имеющих данную колодку в принципе не встречается. В остальных случаях я бы брал лучше первую ревизию, если конечно она будет в наличии. Опять-таки во многом потому, что я фанат организации системы питания с даблерами. Вот как-то так друзья, но если вы решите приобрести себе плату на b550 то список самых лучших по моему мнению материнских плат на данном чипсете с разным ценником вы найдете в описании все ссылки на платы будут даны в магазине CityLink, там достаточно большой выбор, низкие цены и филиалы магазина есть почти во всех уголках нашей необъятной страны. Есть также доставка товаров, что может быть актуально в условиях коронавируса. Так что можете заглянуть, прицениться, если что-то понравится, то смело приобретайте. Ведь покупая там, по данным ссылкам, вы не только делаете приятно себе, покупая нужную вам вещь, но и также поддерживаете мой канал. Ну а с вами как всегда был Белыч, лучшая благодарность автору это лайк, подписка и конечно же колокол, дабы быть в курсе новых выходящих видео. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.